день информационное агентство ледокол меня зовут григорий на связи саратов и сегодня у нас проходят местные выборы мы до данный момент планируем опросить принявших в голосовании первый вопрос скажите пожалуйста почему решили прийти на выборы потому что обычно всегда хожу что все-таки выполнить долг свой так. скажите пожалуйста. как Какие результаты ждете от данного, после данных выборов? Ну, сложно. Сейчас же очень маленький добор всего на все депутатов идет. Так что я не думаю, что что-то особенно изменится, но поскольку есть необходимость, то голосую. Да. Скажите, пожалуйста, а какие улучшения вы увидели после прошлых голосований, после прошлых выборов? Какие улучшения заметили? Ну, если вы имеете в виду, что дороги стали и больше... Э Соответственно, сейчас ремонтируют, скажем так, общественные места, то, конечно, стало больше, денег больше сюда пришло, поэтому и больше, лучше стало. Так, смотрите, первый вопрос хотел задать. Скажите, пожалуйста, почему решили прийти на выборы? Ну, я всегда хожу. Так, скажите, пожалуйста, каких результатов ждете после данного голосования? Я? Посмотрим результат, я ничего не жду, я просто анализировать буду то, что получится. Скажите, пожалуйста, какие улучшения для трудящихся, для нас всех большинства, вы заметили, вы увидели после прошлых голосований, после прошлых выборов? Я голосование не связываю с, с, с улучшением или с ухудшением, потому что они идут у нас, как говорится, вне зависимости от этого. Поэтому не, не могу ничего сказать. Все, спасибо большое, что уделили время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы решили прийти проголосовать? Ну, вообще, я все время всегда голосую, да? активно выражаю свою гражданскую позицию. Так. Какие результаты ждете от данного, данного голосования? А, дело в том, что я сейчас мне не удалось проголосовать, поскольку, как выяснилось, мой округ не входит э, по, по каким-то непонятным для меня причинам. Почему-то некоторые голосуют. Через дорогу сосед уже не может голосовать. В общем, я в этом году не голосую. А, то есть, а, районы им, получается, не попали немного? Ну, вот, да, У -у. Скажите, пожалуйста, а, какие вы улучшения увидели после прошлых голосований, после прошлых выборов? Для а, трудящихся. Не увидел никаких. Собственно, никаких не увидели. Да. Okay. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему решили прийти проголосовать? А, по вдохновлению некоторых политиков, которые убедили в том, что голосовать, ходить важно и нужно. Голос важен. И, в общем-то, это гражданский долг. Скажите, пожалуйста, какие результаты вы ждете от выборов? А, ожидаю, как обычно, но все-таки надеюсь, что кандидат, за которого я проголосовал, а, она вела активную кампанию, и в связи с этим сохраняется надежда, что может все-таки победить кандидат. Плюс, как я заметил на выборах, находятся наблюдатели, что может тому поспособствовать. Скажите, пожалуйста, какие э, улучшения для трудящихся, для большинства людей вы заметили после, вы видели после прошлых выборов? А прошлые выборы, я, к сожалению, не посещал. Последние выборы, которые я посетил, это поправки в Конституцию. Вот. Но с тех пор пока каких-то заметных перемен не произошло. Все, спасибо большое, что уделили время, ответили. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему решили прийти проголосовать? Но я закон послушный. Так, скажите, пожалуйста, какие результаты вы ожидаете после данного голосования? Ну, Какие-то изменения к лучшему. Скажите, какие изменения в лучшую сторону для трудящихся, для большинства народа вы увидели после прошедших выборов? На оживление промышленности. Примерно могли подробнее какая промышленность? Ну, вы знаете, именно... Что у нас очень много заводов открытых, закрытых, да? да Хотелось да, да. бы, чтобы туда пошли инвесторы, и, соответственно количество рабочих мест увеличилось. А то есть ожидайте, что в конце концов промышленность будет возобновлена в Саратовской области? Да, то саратовской области, то есть, совершенно верно. Верно. Потому что реально у нас очень много предприятий закрылось. Согласен. И люди больше занимаются торговлей, чем производством необходимых вещей, в том числе и для населения. Все, спасибо большое, что уделили время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему решили прийти проголосовать? Ну, это мой долг. Поэтому пришел. Скажите, пожалуйста, какие результаты вы ожидаете после данного голосования? Каких изменений? Ну, конкретно я не могу назвать, но изменений... Жду. Скажите, пожалуйста, какие изменения, какие улучшения для трудящихся вы видите после прошедших выборов, после прошедших голосований? Что изменилось в пользу трудящихся? Ой, мне трудно судить, я уж старый пенсионер. Мне, вы... мне 86-й год. Так что, как там на рабочих местах это все выглядит? Мне трудно судить. А так вот за прошедшие, например, 20-30 лет, так примерно, были какие-то улучшения? Ну, мне трудно судить тоже. Есть изменения, но... Вы, пока, пока точно затрудняйтесь, да, Плако? Затрудняюсь, да, опять. Все, спасибо большое, что уделили время.